В Варшаве двое украинцев обманули банкомат на несколько тысяч злотых. Автобус Киев Вроцлав попал в аварию и не доехал до Польши. Евросоюз выделит Польше немалую сумму. Пускай живет гастрономия. Лучшие рестораны Врослова организовали фестиваль еды. Два миллиона злотых для самой привитой гмины.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 Звони по номеру, написанному на экране. Пешеход вышел на дорогу, водитель пытался избежать столкновения. В результате автобус съехал с дороги и упал в кувет. Авария произошла в субботу ночью 17 июля на дороге между селом Крупец и городом Радивилов в Ровенской области Украины. Были госпитализированы 16 человек, состояние четверых пассажиров тяжелое. Всего в транспортном средстве было 40 человек. Спасатели помогли десятерым пассажирам покинуть автобус. Одного освобождали с помощью специнструмента. Мужчину зажало сиденьями. Пятнадцать раненых перевезли в больницу в Радивилове. Врачи говорят, что большинство людей находится в стабильном состоянии. Четверо пострадавших находится в реанимационном отделении. Два человека уже перенесли операции написал глава Ровенской областной администрации Виталий Коваль Facebook. На месте аварии работали 20 спасателей и 5 машин спецтехники. Полиция расследует обстоятельства ДТП. Житель Варшавы сообщил полиции, что второй день подряд двое мужчин подъезжают к банкомату и выносят деньги. Полицейские понаблюдали и вмешались. В автомобиле сидели двое граждан Украины, которые утверждали, что им нечего скрывать, что они не имеют запрещенных вещей и вообще они ничего плохого не делали. Обыск показал совсем другое. У обоих мужчин были удостоверения личности, выданные в Словакии с их фотографиями, но данные от совершенно других людей. Машина была взята в аренду. Правоохранители нашли много наличных: более 16 тысяч злотых, четыре с половиной тысячи долларов, чешские кроны, гривны и рубли. А также 18 мобильных телефонов, столько же платежных карточек и банковскую документацию. Сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью провели проверки, наладили сотрудничество с банками и на основе собранных доказательств выдвинули мужчинам три обвинения. 23-летний и 25-летний граждане Украины понесут ответственность за использование фальшивых удостоверений личности и две финансовые махинации на сумму в несколько десятков тысяч злотых. Подозреваемые по решению суда временно арестованы. Дело расследуется и не исключены другие обвинения. Европейская комиссия планирует выделить 13 миллиардов евро для Польши в новом социальном климатическом фонде. Данные средства Варшава должна будет вложить в программу по борьбе с изменением климата. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн сообщила на своей странице в Твиттере. фон дер Лейн отмечает, что Польша станет крупнейшим ЕС получателем средств и социального климатического фонда. Это связано с энерг энергетической трансформации республики, запланированной на ближайшие 10 лет. Варшава должна избавиться от угольной энергетики и перейти на более экологичные источники энергии. Также Европейская комиссия уже выделила больше 47 миллионов евро на финансирование пяти проектов, связанных с модернизацией железнодорожной инфраструктуры. Европейская комиссия отобрала проекты, которые посчитала наиболее важными для создания и развития транспортных маршрутов в Европе. Она профинансирует, мимо прочего, разработку проектной документации на строительство железнодорожного туннеля дальнего соединения в Польше. Премьеру новых блюд, встречи шеф-поварами и обзор лучших врословских ресторанов – все это ждет участников в этом году на фестивале гастрономии во Вроцлаве. Любимая кулинарная вечеринка возвращается после многих месяцев перерыва был объявлен большой возврат гастромяста уникального пространства, в котором жители и туристы могут отведать блюда признанных шефов вроцлавских кухонь, открыть новые места на гастрономической карте города и провести уникальное время в атмосферном месте. Около 25 ресторанов представят свои блюда, а это означает, что что-то для себя найдут любители суши, вегетарианских блюд, морепродуктов, экзотических и традиционных вкусов и, конечно же, любителей сладостей. Гастроместо – это фестиваль, который отбывался во Веруславе от 2018 года. В 2018 году мы организовали imprez, w 2019 kolejne 6. W zeszłym roku niestety nie udało się, bo była pandemia i w tym roku zorganizowaliśmy trzy imprezy tutaj w Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu. To są budynki, zabudowania, które mają 130 lat i zapraszamy najlepsze wrocławskie restauracje, żeby wystawiały się tu w jednym miejscu i reprezentowały różne kuchnie świat. Główne cele to promocja tych restauracji, żeby można było poznać ich, żeby promować właśnie tych najlepszych, tych, którym się chce, tym, którzy się, którzy się starają, a z drugiej strony też chcemy pokazywać ładne miejsca we Wrocławie, takie, które nie są tak bardzo znane. Każdy może się zgłosić i, i dużo, dużo restauracji się zgłasza для меня самое чтобы была очень хорошая качественная кухня. То есть, проверить, с блогерами, которые Первый выпуск прошел 16-18 июля в Мещанской пивоварне. Второй и третий выпуски пройдут с 30 июля по 1 августа и с 13 по 15 августа. Не пропусти один из лучших фестивалей еды во Вроцлаве. Большая центральная власть всячески побуждает жителей к вакцинированию. Кроме лотереи для вакцинированных, теперь власти предлагают награду в 2 миллиона злотых для гмины с наибольшим количеством привитых жителей. В конкурсе объявленном правительством можно многое выиграть. В рамках проекта «Лучший вакцинированный муниципалитет» в больших городах предусмотрена премия в размере 1 миллиона злотых для города с самым высоким процентом вакцинирования вакцинированных лиц. В свою очередь, в общенациональной категории на тех же принципах лучше всего привитый муниципалитет получит до 2 миллионов злотых. Первые 500 гмин, которые достигнут порогов 67% привитых, получат призыв в размере 100 тысяч злотых. В рамках продвижения вакцинации власти города предоставляют Шепчубус, мобильный пункт вакцинации, прививки для бездомных и доставка прививок для пожилых людей и инвестиций. Во Вроцлаве ежедневно вакцинируется около тысячи человек, что ставит город в авангарде в этом отношении. А теперь к другим новостям. Польши подали законопроект, закрывающий лазейку для магазинов, которые торгуют по воскресеньям, перекрываясь представлением почтовых услуг. В последний день недели смогут работать только те магазины, где почтовые услуги преобладают над торговлей. Решение еще не вступило в силу. Правительство Польши готовит законопроект, предусматривающий введение конфискации автомобилей улиц, замеченных вне трезвом вождении. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий. Премьер-министр также привел статистику, что за прошлый год в Польше полторы тысячи водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, попадали в ДТП. Администрация города Зеленогура разыскивать гражданина Беларуси, чтобы его поблагодарить. Александр, приехавший в Польшу на заработки, по своей инициативе убрался в городском лесу. Глава города Януш Кубицкий выложил в социальных сетях фотографию белоруса с мешками с мусором, сопроводив ее комментарием: Посмотрите, вот как можно нас всех пристыдить. Может кто-нибудь знает, кто этот человек? Александр ответил мэру.